В втором квартале 2022 года был запущен новый покрасочный цех. Он предназначен для проведения окраски фасадов методом распыления в обеспыленной среде. Новый цех включает в себя 4 современные покрасочные камеры с водяными завесами от итальянского производителя Ордези. Дополнительно для обработки глянцевых фасадов установлен шлифовальный стол.